Кто, серьезно, арену удаляют из игры? А где же я буду блевать-то и рыгать на всех? Да, Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самой актуальной информацией по игрушечке Море Воров или же Sea of Dives». Ну и в данном же выпуске постараюсь осветить немножечко грустную новость, такую как прощание с ареной, так как разработчики хотят отказаться от этого режима раз и навсегда. Как это будет, когда это будет и какие из этого последствия, об этом в сегодняшнем выпуске. А ты пока смотришь, прожми, пожалуйста, авансом лайкос под данный видос. Мне очень важна, нужна твоя поддержка. Ну и взамен за твои лайки, как обычно, буду радовать тебя годными, крутыми видео по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Sea of Dives и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем, друзья! Буквально на днях на официальной странице игры появилась некая информация по поводу нового совершенно обновления, и попутно с ним же было сказано про то, что режим арены в ближайшее время в Sea of Dives отключат. Во-первых, разработчикам было достаточно трудно принять такое непростое решение, но они твердо верят, что это правильное решение и оно изменит только лишь Игру к лучшему, благодаря этому решению разработчики постараются сосредоточиться на самых основных планах касательно основного режима приключений в свободном плавании. Несмотря на все усилия талантливой команды воров, режим арены так, к сожалению, и не достиг тех целей, которые изначально были возложены на нее, а конкретно создать для игроков какой-нибудь альтернативный способ игры. Конкретно же режим арены славился тем, что у нас были быстрые бои, где мы уже на готовых кораблях и с готовыми командами воевали. За право быть лучшими То есть своеобразная королевская битва да, Где выживает сильнейший И этот сильнейший получает самые максимальные награды и Именно на это и был расчет Что этот режим будет достаточно интересным И в него будет играть огромное количество игроков Но не тут-то было, к сожалению и как уже ранее разработчики говорили, что только лишь 2% времени всех игроков, которые играют в Sea of Dives, постоянно каратали время на арене. И это никогда не изменялось с момента появления выхода в релиз. Конечно же, разработчики понимают недовольство и конструктивную критику. Возможно, если бы они больше инвестировали в арену, то тогда она, наверное, стала бы лучше. Но реальность оказалась суровее, чем они думали в отношении режима арены. И до сих пор у нее не получилось стать достаточно популярной, чтобы оправдать сосредоточенные на ней усилия и вложения. И даже сквозь года, несмотря на увеличивающуюся популярность игры в целом, арена, к сожалению, как использовалась маленьким процентом людей, так и используется по сей день. Сам по себе режим, конечно же, интересный, уникальный, и действительно я и сам в него играл, мне очень даже понравилось, особенно когда ты от... не знаешь, как правильно воевать, да, в приключенческом режиме, я шел просто-напросто оттачивать свои навыки именно на арене. Ну вот как теперь это будет, друзья, я ума не приложу. Возможно, разработчики введут что-то новое для тренировок. Режим арены немножечко стал тускнеть на всем этом фоне и она требовала к себе большего внимания, чтобы просто поддерживать ее, можно сказать, в работоспособном состоянии. И в 2020 году разработчики объявили о прекращении активной разработки арены. Ну а со временем она стала просто-напросто каким-то балластом, каким-то грузом, который постоянно тянул игру вниз. В этот режим естественно надо было инвестировать лишние деньги, которые можно совершенно в другие аспекты развития игры, которые будут использованы большим количеством людей. Грубо говоря, этот балласт стал немножко обременительным для компании и может сильно замедлить развитие игры в целом на будущее. А поэтому это и явилось еще одним камнем преткновения для того, чтобы исключить режим арены из игры. Закрытие арены оно будет не сегодня, не завтра. Есть конкретная окончательная дата, намеченная на 10 марта 2022 года. И самое приятное из всей этой истории, что разработчики побеспокоятся о всех тех людях, кто принимал активное участие и совершенствовал свои навыки, играя в этом режиме. Конкретно речь идет про такие награды, как те самые скины под названием «Лазурный разведчик», «Пылающий шакал» или же «Огненный шакал», «Золотой охотник», «Счастливый мореход» или же «Королевская гончая». И именно все вот эти скины будут доступны всем тем игрокам, которые достигли пятого уровня ранга под названием «Морские псы». Игроки, которые наиграли гораздо больше да, в режиме арена и достигли ранга 50-го, получат такую косметику корабля под названием «Хороший мальчик» в качестве редкого бонуса в дополнение к наборам, перечисленным выше. Все шесть косметических наборов состоят из четырех предметов. Это корпус, носовая фигура, парусов и флага. Ну и самый важный момент, нужно это запомнить, что крайний срок для получения этих наград э, был отмечен на 27 января текущего 22 -го года. в 18 0 по британскому времени. А потому все те, кто сейчас услышав эту новость и побежали качаться да и развиваться в режиме арена, можете успокоиться, потому что это все было утверждено уже ранее. Я думаю, что достаточно справедливо от разработчиков, для того, чтобы все сразу же не ломанулись, да, фармить вот эти вот самые скины. Ну и подробные ответы на некоторые очень популярные вопросы по этой теме. Могут ли игроки по-прежнему играть на арене и зарабатывать косметические предметы, титулы до 10 марта? Ответ «Да». Игроки по-прежнему могут играть на арене и продвигаться по лестнице развития и разблокировать возможность покупать косметику и титул, но только до тех пор, пока разработчики не закроют этот игровой режим именно 10 марта, то есть после 10 марта уже поиграть нельзя будет, естественно. Могут ли игроки задним числом заработать какие-нибудь из перечисленных выше косметических предметов корабля в связи с закрытием арены? Разработчики приняли решение выдавать эти косметические предметы для кораблей в качестве награды за участие в арене до даты объявления то есть до 27 января поэтому никто больше не сможет отправиться на арену и заработать эти самые скины эта фишка я так понимаю достанется тем самым двум процентам игроков которые непременно и участвовали в режиме арены все это время что произойдет с косметикой сиадокс которую я уже купил когда арена закроется ответ любые предметы уже купленные у морских псов останутся в вашем инвентаре и по-прежнему их можно будет экипировать что произойдет если я разблокировал косметику или титулы морских псов в магазине но не купил их до закрытия Арены. Ответы следующие: вы по-прежнему можете приобрести титулы и косметические предметы, которые вы разблокировали в соответствующем магазине аванпоста. Сюда также будет входить набор оружия легенда о пиратах и мушкетон победоносный морской волк в убежище легенда о пиратах. Ну и любые предметы Сиадокс, которые вы еще не разблокировали, больше не будут видны вам в магазинах. Следующий вопрос: Что это значит для оружия Легенда о пиратах и мушкетона Победоносный морской волк после закрытия арены? Ответ: если вы разблокировали это оружие для покупки, его можно будет купить. Если вы не разблокировали эти предметы, они больше не будут видны вам в магазинах. Чтобы позволить игрокам завершить набор Легенда о пиратах, в настоящее время разрабатывается совершенно новый набор оружия Легенда о пиратах, который будет доступен игрокам для получения в течение шестого сезона игры. Ну вот тут на скриншоте как раз таки видно тот самый набор Легенда о пиратах. Если я достигну или достиг 50 ранга в Морских Псах, будет ли это по-прежнему зачитываться в Пират Легендс? Да, достижение 50-го ранга в игре Морские Псы по-прежнему будет в Вашем путешествии к легенде о пиратах. Вопрос: а что с мастером арены? Ответ: Присуждается пиратом, купившим промо-акцию Мастер арены. Морские псы доступны только тем, кто достиг 50 уровня в торговой компании Морские псы. Славный морской пес награждается пират, купивший шляпу, куртку, крюк и перчатки славных морских волков. Предметы доступны только тем, кто разблокировал награду профессионального морского волка пятой степени. Оба этих достижения присуждаются в зависимости от покупки предметов морских псов. Поэтому те, кто имеет право на их покупку, могут сделать это после того, как. Арена будет удалена из игры. Чтобы иметь право, вы должны соответствовать заявленным критериям до 10 марта, чтобы гарантировать доступность предметов и связанных с ними достижений. Однако обрати внимание, что, как упоминалось выше, это не относится к игрокам Steam, поскольку достижения арены будут удалены с этой платформы 10 марта. Ну что ж, вот такие вот сведения у нас касательно удаления режима арены из игры Sea of Thieves. Я надеюсь, тебе максимально детально сегодня все рассказал, разжевал. Что ты зритель думаешь по поводу удаления режима арены? Из игры Sea of Див, пиши, пожалуйста, свои размышления на этот счет. Любил ли ты играть на арене, не любил ли ты играть на арене? И вообще, какой твой самый любимый режим игры с друзьями или же в соло, в одиночку? Пиши, пожалуйста, в комментариях. Да, не стесняйся, мы с тобой все это дело непременно обсудим. Ведь у братишки Скретча есть отличительная особенность отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты мне напишешь. Ну, а ты продолжай дальше играть только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует...